Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой покупке из FixPrice. Это шампунь от Тимурова от потливости и перхоти. Пишут, что это новинка. Брала я его за 99 рублей. Так, написано оригинальная рецептура, тройное действие от перхоти, от жирности, от потливости. Так, что еще пишут? Мягко эффективно восстанавливает баланс секреции сальных и потовых желез, решая проблему появления перхоти, жирности и излишней потливости волосистой части головы. Ключ к результативности шампуня лежит в формуле салициловой кислотой и эфирными маслами. В пробеже кожных покровов головы салициловая кислота оказывает кератологическое отслушивающее действие. Эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и лаванда обладают высокой антимикробной активностью. При регулярном применении шампуня нормализуется микрофлора кожи головы и снижается риск развития себореи и гипергидроза. Так, высокоэффективная формула шампуня Кимура бежно очищает кожу головы, устраняя причину возникновения перхоти, жирности и потливости, возвращая здоровье красоту вашим волосам. Что хочу сказать про этот шампунь. Вообще изначально я его покупала не для себя. И попросила этого человека, после того, как он им попользуется, рассказать нечестный отзыв о нем. Но потом я... Вот человек попользовался, сказал. но ну, в итоге я потом решила... Все-таки я привыкла сама эти тестировать, конечно, я не страдаю ни перхотью, у меня нет жирности головы, вот, но бывает то, что пытливости головы, то, что голова часто грязнится. думаю, ну ничего страшного, попробую, протестирую, так будет честнее, и так будет понятнее для меня. Здесь, кстати, 200 мл. вот. Что хочу сказать про этот шампунь? Очень жидкий, он идет гелевый такой гелевым идет пахнет конечно не цветочками а пахнет как реально крем для ног какой-то вот от Тимурова потому что у них там еще есть линейка и для ног вот в общем пахнет мне очень приятно он как-то так и с первого раза я когда намылила голову вообще Особо он не пенился, даже пришлось мить со второго раза. Там уже более-менее все хорошо пошло. Но запах, конечно, не очень приятный. Так что, если будете брать, будьте к этому готовы. Вот. Так, что еще хотела сказать. На следующий... Потом, когда голова высохла, голова была чистая. Потому что есть такие шампуни, то, что сколько голову не мою, все равно кажется, то что голова грязная какая-то, не промытая. Здесь в этом плане все нормально было, вот, без бальзама, кондиционера, конечно, не рекомендую пользоваться, у кого длинные волосы, потому что я этого не сделала, решила проверить, как он будет в полной мере, в этом плане он не справился, конечно, нужно средство дополнительное, чтобы волосы потом хорошо расчесывались, все было хорошо, вот, а так, в принципе, ничего плохого, я про этот шампунь сказать не могу, действительно, может действительно он справляется но как, насколько я знаю эта фирма Тимурова она неплохая много положительных отзывов о нем вот так что пускай этот человек пользуется может быть скорее всего я тоже буду иногда раз волосы жирнятся быстро буквально день-два и волосы уже грязные может быть как-то он поспособствует и такого не будет вот так что 99 рублей. Ну, конечно, 200 миллилитров это маловато. Это вообще вот, вот смотрите, человек попользовался, я попользовалась. Сейчас вот, вот столько вот уже осталось. То есть хватит ненадолго, потому что вот он еще жидкий. В общем, смотрите сами. Как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем спасибо, всем пока!